предназначенных для организации доступа к сети интернет, организации корпоративных и промышленных компьютерных сетей, передачи голоса в телефонии и видеопотоках в системах видеонаблюдения по протоколу IP. За годы существования компании, основанной в 1993 году, более 300 заказчиков установили около 500 тысяч устройств Infinet более чем в 130 странах мира. Системы, разработанные в компании, поддерживают высочайшие стандарты решений беспроводного широкополосного доступа в первой и последней миле. Компания разрабатывает, производит и сопровождает первое Собственную аппаратную платформу вторую Собственную операционную систему третье Собственную сетевую архитектуру Продукция компании – система беспроводных маршрутизаторов, применяемых для организации фиксированных беспроводных каналов и систем точка-многоточка, сочетающие в себе лучшую в своем классе производительность, высокую степень безопасности и возможность управления качеством обслуживания. Система обеспечивает объединение в единую виртуальную сеть территориально разнесенных подразделений, поддержка VPN, фиксированный доступ в интернет, передачу в АИП, передачу видео и телеметрии подключение точек доступа беспроводных сетей Wi-Fi, создание высокоскоростных магистральных беспроводных каналов с возможностью ретрансляции сигналов. Основными клиентами Infinet являются интернет-провайдеры, операторы мобильной связи, крупные промышленные предприятия, государственные, муниципальные службы и органы общественной безопасности. Оборудование Infinet успешно прошло тестирование на горнодобывающем карьере компании «Норникель». Тестирование в заполярном карьере проводилось с использованием двух секторов базовых станций семейства R5000 с интегрированными антеннами, работающими в диапазоне 605 ГГц. На подвижном объекте устанавливались два абонентских комплекта LMNTC с присоединенными антеннами с круговой диаграммой направленности. На базовой станции и на подвижном объекте применялись коммутаторы INFIMUX, Сеть работала под управлением протокола MINT в режиме ТДМА. Совместно с INFINET и NTC, эксклюзивным партнером INFINET в AMANI, нефтедобывающая компания DALLEL развернула сетевые решения на базе топологии .ptp и pmp в три этапа. Компания интернет-провайдер в Пакистане Comstar стала партнером INFINET в Пакистане в 2014 году. И с тех пор установила более 300 единиц оборудования на предприятиях в различных секторах промышленности Пакистана. В мексиканском прибрежном городке Акапулько де хаурес компания Администрадора Персифику Империал установила два радиоканала от Infinite с зоны покрытия 150 метров каждой. На данный момент в рамках проекта установлены 4 модуля Инфелинк 2 на 2 Лайт. R5000 SMN модуль топологии точка -точка частотой 5 ГГц, обеспечивающий пропускную способность до 80 мбит в секунду в частотных диапазонах 5 и 6 ГГц. Infilink XG1000 1000 это линейка продуктов, которые полностью отвечают высоким требованиям к скорости, надежности и гибкости. Mcredit Telecom федеральный оператор IP-телефонии для бизнеса. Компания находится в Воронежской области. Также в Воронеже находится и компания центра «Электромонтаж», которая является ведущей в центрально-черноземном регионе специализированной строительной компанией по монтажу системы электроснабжения, электрооборудования, систем связи и автоматизированных систем управления. Центр обработки данных Data Harbor в Воронежской области предназначен для импортозамещения IT-структур к помещению ЦОД Подведено несколько каналов связи от магистральных телекоммуникационных сетей пропускной способности не менее 10 гигабит в секунду каждый. Каналы связи предоставляются несколькими независимыми провайдерами и проложены по разным маршрутам, чтобы избежать их одновременного физического повреждения. Общие характеристики дата-центра Data Harbor. Общая площадь 1000 квадратных метров, площадь машинного зала 567 квадратных метров, количество стоек. 212, мощность 1,1 мегаватт Электропитание. Два энерговода электропитания с суммарной мощностью 2,2 ,2 МВт. Один кластер ИБП из четырех источников бесперебойного питания Риэлла с общим резервированием N+. плюс 1, Три дизель-генераторных установки Вилсон с суммарной мощностью 2700 кВт. Оборудована системой автоматического запуска. Система кондиционирования и вентиляции создана на 19 прецизионных кондиционерах StuLS с резервированием по схеме N2, обеспечивающих поддержание температуры в холодных коридорах плюс 20 градусов Цельсия. Senko Advanced Components это стопроцентная дочерняя компания группы компании Synco Group со штаб-квартиры Ekaity Япония. Сама компания Synco Advanced Components располагает 14 офисами и десятками проектных и производственных мощностей, оказывающих локальную поддержку клиентам по всему миру. Senko Advanced Components была основана в США в начале 90-х годов и с тех пор признана одной из самых ведущих компаний в области пассивного лакона оптического соединения и оптических компонентов. На сегодняшний день компания Senko имеет 46 выданных патентов. Senko создала технологию гидроманитизации, которая прошла успешно испытание на попадание воды и пыли ИП-68. Компактность разъемов серии Senka и P9 помогает уменьшить размер корпусов и терминалов. Одномодовые и многомодовые МПО продукты компании Senka представляют собой многоволоконные соединения, используемые в системах передачи данных и телекоммуникации с высокой плотностью объединительной платы и печатных плат. Разъем МПО. Создает возможность создать до 12 раз большую плотность стандартных разъемов и обеспечивая значительную экономию места и затрат. Соединители МПО используют прецизионные литые наконечники МТ с металлическими направляющими штифтами и точными размерами корпуса для обеспечения выравнивания волокон при сопряжении. МПО может быть массово окончен в комбинации из 4, 8 или 12 ленточных кабелей. Разъем Push Style SN это дуплексный волоконно оптический разъем. Разъем SN позволяет пользователям иметь 4 разъема в одном трансивере, что значительно повышает плотность по сравнению со стандартными разъемами LC. Сенка также представила бесконтактную технологию многоволоконных оптических разъемов ARMT. Волоконно-оптический аттенуатор. Это пассивное устройство, используемое для уменьшения амплитуды светового сигнала без существенного изменения самой формы волны. Это часто требуется в приложениях мультиплексирования с плотным разделением волн DWDM, и волоконного усилителя на основе ERBIA где приемник не может принять сигнал, генерируемый мощным источником света. Аттенюаторы Senco имеют запатентованный тип волокна Лигированный ионами металла, который уменьшает световой сигнал при его прохождении. Этот метод ослабления обеспечивает более высокую производительность, чем соединение волокон или смещение волокон, которые функционируют путем неправильного направления, а не поглощения светового сигнала. Группа компаний Сервис СОФТ это российский разработчик и производитель оборудования автоматизации управления мониторинга подвижных объектов и интернет-сервисов. Группа компаний основана в 2004 году в Туле. Пользуется заслуженным авторитетом на рынке технических средств контроля. Сервис «Софт» сегодня ⁇ это производство оборудования автоматизации и контроля по трем основным направлениям. Первое ⁇ это контроллеры и телеметрия для нефтегазовых предприятий. Второе ⁇ это Система спутникового мониторинга подвижных объектов 3. Автоматическая система непрерывного контроля выбросов Система спутникового мониторинга Lockout – это профессиональное решение для судовладельцев, обеспечивающее слежение и контроль за судами в любой точке планеты, включая полярные области. Сервис софт предлагает судовое машинное зрение Лок-аут. Это программно-аппаратный комплекс, состоящий из видеокамеры с десятикратным оптическим увеличением, механизированные основы для изменения угла поворота и наклона камеры, устройство вывода видеоинформации. Распознает сюда на воде. Ну здесь как понятно выставочный образец, задумка на то, что камера стоит на судне. А и... по каким признаком она стоит? Это нейросеть, а что ли? Нейросеть. Нейросети или... ну, она дойдет. В данном случае зона пустирования обозначены, которой у вас то есть я обучаюсь допустим определенные виды э, устройства. Допустим, корабль нужно распознать. В данном случае вот тут у вас камера стоит, она людей не распознает. Ну, видите, специально настроена так, чтобы она распознала только, только сюда. сюда. Ну, вот мне кажется, вся задумка, чтобы она только сюда распознала. Безопасность сопровождения сюда ходства в целом. Есть же крупные какие-то объекты, погрузан есть обрывные танки и так далее, которые двигаться с подминной скоростью, имея серьезную инерцию, остановить их довольно проблематично. А мелкие суда, на которых не установлена, не установлена вообще какая-либо связь, не говорилось там, про АИС, а там, система, которая противодействует столкновениям да, в море или в море, каналов, треков и так далее. Эта система сможет визуально там, как э, термо, так и в обычном виде распознавать судно и давать уведомление капитану на судне о том, что по курсу например, возможно столкновения, есть опасность. Для того, чтобы сменить курс, предупредить или что-то еще делать. Потому что если там какой-нибудь танк СПГ 300-метровый э, двигается со скоростью там, порядка там, 60 км в час средней, да, то э, мелкие шкуны какие то рыбацкие, которые ночью шныряют в него постоянно, это иногда заканчивается довольно плачевно. Возможность применения малого беспилотного судна «Локаут» Первое – разведка рыбных ресурсов. Второе – обследование причальных стенок. Третье – исследование русел рек на малых глубинах. Четвертое – наблюдение за течением рек. Пятое – наблюдение за движением льда. Шестое – контроль отсутствия рыболовных сетей. 7. мониторинг айсбергов и льдин с животными. Восьмое – контроль утечек нефти и... Подразделение Service Marine ГК Service Soft, признается Российским морским регистром судоходства как предприятие, имеющее право выполнять работы по монтажу и пусконаладочной работы электрооборудования, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и оборудования автоматизации в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства, видеоинформации, видоискателя и пульта управления камерой. Судовое машинозрение Lockout решает следующие задачи. Первое. Помощь при судовождении за счет кругового обзора. Второе. Предотвращение столкновений с препятствиями. Третье. Осуществление поисково-спасательной операции. Четвертое. Научно-исследовательская деятельность.